Сейчас вообще то есть, э, э, огромное количество информации вокруг и очень сложно из этого потока бесконечной информации, которую мы получаем, значит, литровать эту информацию всего этого потока, систематизировать, выделять для себя то, что интересно. Через это тоже происходит процесс обуч обучения, то есть, это вот важная вещь. Основная э, задача родителей – это сформировать у человека систему ценностей, которая в дальнейшем, приведет к тому, что он сможет окружать себя правильными людьми, что он сможет принимать правильные решения. Ценности его личные потом каким-то образом будут трансформированы в бизнес, например, который он создает. И очень важный вопрос – это окружать себя, ну, давай так скажем, правильными людьми.